Обратное отжимание, правильная техника выполнения выдыхаем и корпус строго вверх. При этом напрягается третий ключевой сустав и выполняем таких несколько подходов по 10-12 раз. Выполняем по полной амплитуде.